долги. Вот работает, все у него хорошо, угу. но вот долги, кредиты, еще что-то бесконечное. С отсутствием как? права на деньги это связано, прежде ну. всего. Давайте так, смотрите, мы сейчас живем в системе, которую можно было бы условно назвать система запутанных состояний. Okay. Человек, приходя сюда, испытывает иллюзии относительно кто он. С одной стороны, это хорошо, это его не особо обременяет, то есть не дает ему как бы кандалы, изначальные кандалы на ноги или изначальное возвеличивание себя без, без доказателей. А с другой стороны, это дает ему неправильные стартовые позиции, просто неправильные стартовые позиции. Понимаете, вот есть две категории людей, которые берут кредиты. Например, берет кредит предприниматель-бизнесмен, и он его выпускает сразу в дело. То есть он понимает, что каждая кредитная копейка должна дать ему как минимум 20 дополнительных. Из них 5 я отдам банку, остальное все мне. То есть он считает свои вложения. Человек, который не имеет права на деньги и берет тот же самый кредит, первым делом, что он делает, это идет покупать себе какую-нибудь машину, то есть не актив, а пассив. Да? Там сумочку за полторы тысячи долларов, что никогда в жизни себе привез на свою зарплату, никогда в жизни себе не позволить не смог. Да? А тут же такие денежища, они ж карман живут. Вот это две разные категории людей. Один думает, как этот кредит обратить в деньги, а другой думает, как бы побыстрее от него избавиться. Потому что деньги, например, первый человек это имеющий право на деньги, потому что деньги любят деньги. Второй человек это не имеющий право на деньги, потому что он их сам терпеть не может, он их боится до ужаса, да? и они его, соответственно, так же будут отвергать, но доступность предложения и иллюзия, что мы все равны, то есть имеем одинаковое право, не позволяет второму отличить себя от первого. Он думает, что он такой же. Если ему дали кредит, он разбогател, значит, если мне дадут кредит, это тоже разбогатею. Его не волнует инструментарий, как это можно сделать. Его не волнует правила капитализации, там, вложений и прочих, прочих, прочих, всех экономических нюансов, которые, скажем так, только человеку, не заточенному на деньги, кажутся коверкающими язык словами. А на самом деле это необходимые вещи, которые любому человеку, имеющему отношение к деньгам, надо знать. Вот. И соответственно результативность у них получается разная. Да? То есть первый богатеет, а второй естественно беднеет, причем небе, беднее. и те, и другие делают это в геометрической прогрессии. Вопрос права. права. То, что сейчас предложения обогащения, якобы обогащения стали общедоступны, очень мало кто понимает, что это плановая провокация. Если бы люди изначально бы это понимали, они бы, конечно, обереглись, но они не хотят понимать. Значит, они должны пройти эту стадию испытаний, да, залезть в долги под, в быстро деньги, попасть под коллекторов. Да, то есть если ты не умеешь считать, сколько будет 2% в день, то есть элементарно, ты не можешь это посчитать, тебе кажется, что это очень мало. Значит, соответственно, на деньги ты права иметь не можешь, потому что у тебя отсутствует элементарное понимание, в каком мире ты живешь, и самое главное отсутствие качества ответственности. Должен такой человек получать по шапке? Должен. Я думаю, что вы все со мной согласитесь, должен. Потому что за свои слова надо уметь отвечать. А как еще учиться? если до сих пор он научится. Вот. Поэтому тот человек, который попадает в бесконечно такие ситуации, ответ один, он не имеет права на деньги. Просто не имеет права. Он начинает обогащать себя не с тех стартовых позиций, с позиции земледельцев себя не обогащает. Этот процесс начинается с и в купеческой касте надо прописаться, то есть пройти определенную степень испытаний в этой же купеческой касте, чтобы своим же доказать, если к тебе попадет копейка, ты через год сделаешь из нее десять, И тогда с тобой можно иметь дело, потому что в купечестве только такой разговор. Только такой разговор. Вот. Поэтому что можно пожелать этому человеку? Как бы обнуляться и начинать все сначала, научиться трезво смотреть на вещи трезво смотреть на вещи. При этом при всем образование здесь роли не играет. Можно иметь купеческую сметку от рождения, да? а можно закончить три, три финансово-экономических института и ничего не уметь. Щеголять словом волатильность не понимая, что оно означает, да? но зато слово крутое, хорошо звучит и так далее. То есть здесь, здесь даже окультной точки зрения не надо, чтобы понять, да, право на деньги оно отображается в их отношении, отношении к ним, к этим самым деньгам, к этим самым деньгам. Если тебе жалко денег тратить, если ты боишься их получать, значит, их у тебя не будет, начинать работать со своей подкоркой, со своим сознанием и налаживать отношения не с деньгами, а с потоками сил, которые есть в этом мире. Если ты боишься этого мира, денег у тебя не будет. Вот таким вот образом, да, то есть посмотрите свою стартовую позицию. Я вам серьезно говорю, у меня есть люди, которые приходят ко мне на занятия и доказывают мне, что они находятся в кости воинов, я не спорю, находятся и находятся очень хорошо. Есть люди, которые приходят ко мне, послушав, говорят, мы понимаем, что мы в земле дети, да, мы понимаем. Следовательно, от этого мы проставим алгоритм, куда мы, куда мы двигаемся. Да? И вот последний получает результат значительно быстрее, чем первый, потому что первый, неправильно оценив свою позицию, сразу метит в маги. В чем я учиться-то, да? ну, в правителя, на находясь в да? Понятно, Понимаете, какой путь им нужно пройти, а намерение это выстроено, намерение начинает их тянуть, да еще магически подкрепленное, начинается в жизни такой коллапс, что не всякие его выдерживают. А а первый Вторые, поступив правильно, поняв свою истинную позицию, потихонечку, потихонечку, понимая весь алгоритм, что надо закрепиться в купе читая, значит, надо заработать деньги, да, наладить связи, перестать бояться людей элементарно. Как еще заработать деньги, если ты бои людей боишься до да колик? Ну как? Да никак, потому что деньги делаются среди людей, это искусственный поток. Но людьми придуманные среди людей это такая система взаимной коммуникации. Значит, надо избавиться от страха перед людьми, научиться, научиться зарабатывать деньги. Они этого достигают, причем достаточно быстро, выстраивают в себе следующий второй вектор в воинство. А это уже профессионализм, это уже умение общаться, обращаться со словом, это уже не просто умение правильно направлять деньги, а делать так, чтобы другие работали на твои деньги. То есть это уже совсем другой процесс, абсолютно другой. И вот так вот потихонечку-потихонечку они учатся, первые не учатся ничему, они ждут, когда а им само, ведь они же уже. Да? Поэтому первым делом правильно определяйте свои позиции. Если вы правильно определили свою позицию, у вас все будет. А это первая проверка на честность. Потому что в магии ложь недоступна, если ты поставил себе достаточно высокий вектор, то научись прежде всего не лгать самому себе, научись не лгать самому себе. Прежде всего посмотри на свое окружение, посмотри на своих папу, маму, да? а то сины не родятся а апельсины, ты можешь по реинкарнации быть какой угодно, высокой кастной, но если ты сейчас родился в среде земледельцев, значит ты из земледельцев и начинаешь, помни это. Другое дело, что тебе легче будет дойти до своего предыдущего, предыдущих достижений. Но ведь были причины, по которым ты их потерял. Потому что если бы ты их не потерял, если бы ты не обнулился, ты бы и родился в семье того, с какой, какой состояние ушел. Но если ты прошел через тестилище, если ты прошел через исповеди, через все вот эти вот обнуляющие факты прошел и родился в следующий раз в семье земледельцев, в чистых земледельцев, ты это прекрасно понимаешь, претензии это можно предъявлять только к себе, вокруг нее нет виноватых. Это процесс такой, это математический алгоритм. Подняться обратно тебе будет проще, но все равно придется подниматься. А значит пройти через купеческую среду надо? Надо. Воинские алгоритмы чистят достоинство, совести, умения, профессионализма Достичь надо? Надо. Все это придется пройти еще раз. Просто тебе будет проще, ты за одну жизнь успеешь это сделать. Если ты правильно понимаешь свою позицию, поэтому правильно оценивайте, где вы находитесь, никто не говорит, что нельзя достичь, просто вектор надо проставлять верно, иначе порвет.